Итак, мои родные, с вами снова Елена Дегурова, и мы продолжаем прогноз для знаков зодиаков. И сейчас мы рассмотрим, что же ожидает весов в мае месяце. Так вот, смотрите, мои родные, потенциальный негатив неудачно расположившегося Марса будет скомпенсирован, и весы получат возможность буквально в кратчайшие сроки разобраться с абсолютно любой актуальной проблемой на данный момент. Особенность периода заключается в том, что для весов сейчас недопустимо действовать в рамках ну, полумер. Нужны конкретные, уверенные и даже агрессивные шаги. На рабочем направлении возможны перемены, к которым вы не сможете подготовиться, зато сумеете использовать их себе на благо. Потребуется ваша гибкость и умение принимать решения своевременно, к месту. В плане личных отношений все будет зависеть лично от вас, потому что для представителей вашего знака зодиака, несостоящих в отношениях, месяц пройдет достаточно спокойно, тогда как семейные весы получат возможность загладить свою вину, если такова имеется, или сделать подарок своей второй половинке. Первая декада мая поможет весам определиться с приоритетами и оценить перспективы. Вероятны новые знакомства, но относитесь серьезно далеко не к каждому знакомству и далеко не к каждому новому лицу в вашей жизни. Многие из них будут проходящими персонажами, незначительными конкретно для вас. Лучше сфокусируйтесь в мае на работе. А тем, кто трудится на кого-то, я рекомендую смотреть в оба и не допускать никаких халатностей, так как а, существует некоторый риск получить травму. А, ничего серьезного, но зачем вам лишние переживания, правильно? А просто соблюдайте технику безопасности и делайте свое дело, тем более, что самых продуктивных сотрудников обязательно руководство поощрит в этом месяце. Если вы сами... Руководства, то будьте щедры и справедливы, это прекрасное время для кадровых перестановок, но не нужно усердствовать излишнее, если отдел прекрасно работает сам по себе, то не стоит в него вмешиваться, даже с благими намерениями, не надо лечить там, где не болит. В личных отношениях весам потребуется немного терпения в первой декаде мая, но вы буквально скоро будете награждены. Не допускайте двухсмысленностей, обозначайте свои намерения четко. Вторая декада мая даст весам то, чего многие из вас давно хотели. Это может быть уда удачный шанс получить новую должность или возможность заключения прогрессивного договора с крупной компанией, ну, то есть вот любое улучшение, о котором вы давно мечтали, и может быть даже некоторые весы получат даже больше, чем мечтали. Не состоящие в отношениях весы именно в этот период могут рассчитывать на какие-то судьбоносные встречи, хотя нет необходимости слишком сильно фокусироваться на этом моменте, все должно происходить естественно. А для семейных весов концептуальное значение будет иметь ваша позиция в пределах семейного очага. Старайтесь не поддерживать одну конкретную сторону, укажите на преимущества обеих позиций и помогите найти некий консенсус. Может быть это будет некая ситуация между вашим партнером и детьми или родителями, в общем, ваша задача – найти преимущества, показать их и найти некий консенсус, который будет устраивать обе стороны. Если ситуация касается лично вас, не торопитесь. Выслушайте все мнения, а потом сделайте так, как считаете нужным. Вы сейчас будете правы, но не заузнавайтесь. В середине мая может появиться отличная возможность порадовать свою вторую половинку. Держите это в секрете так долго, как только сможете. Пусть презент будет неожиданным. Третья декада мая... Для представителей знака зодиака Весы станет периодом ярким, потому что здесь будет сконцентрировано максимальное число событий. Возможно, к вам приедут дальние родственники. Если вы задумывались над своей физической концепцией, это прекрасное время, чтобы записаться в тренажерный зал или заняться любой физической нагрузкой. Но не перегибайте палку, не торопитесь. Вы всего достигнете в свое время. В целом... Конец месяца оптимален для решения любых вопросов со здоровьем. Все финансовые моменты лучше решить раньше, в первой, во второй, особенно половине декады месяца. В заключительный период месяца оптимальнее разбираться с уже имеющимися ситуациями, а не создавать новые. Если у вас свой бизнес, сделайте упор на тотальный прогресс. Если вы работаете на кого-то в организации, то наоборот, сфокусируйтесь на локальных достижениях и берите количеством. Конец мая тяготеет к теплому и откровенному отношению, который совершенно не допускает хитрости. Будьте настойчивы. Если решили добиться своего, обязательно этого добьетесь. Будьте настойчивыми. Обстоятельства подскажут правильное решение, так что чаще смотрите по сторонам, слушайте свою интуицию, увидьте, услышьте знаки. Этот период месяца хорош для принятия важных совместных решений и откровенных разговоров. Вот такой месяц ожидает весы. Я желаю вам прекрасного месяца, и я уверена, что вы станете еще более счастливыми. А теперь гороскоп для Скорпиона на май. Вот в мае Марс а, управитель Скорпиона займет а, благоприятную позицию. Его поддержит Уран, активатор вашего знака, который также будет занимать одно из доминирующих положений на небесной ленте на протяжении всего месяца. Как итог, а, это новые знакомства, не так много в сравнении с некоторыми другими предположим знаками, но это будут действительно важные контакты. Буквально каждый из них будет важен. Именно поэтому я рекомендую проявить внимательность и не останавливаться на месте, если что-то непонятно. Имеет смысл разобраться до самого конца в каждой ситуации. Это даст не только опыт, но и откроет новые возможности, расскажет многое о тех, кто находит Рядом с вами. На работе же вероятны масштабные финансовые преобразования, так что будьте внимательны и воспользуйтесь э, подвернувшимся шансом, который будет, извините, очень кстати и очень большим, так что не пропустите. А, с точки зрения личных отношений, одиноким скорпионам не стоит торопить события, а вот семейным наоборот, предстоит подтолкнуть вторую половинку к принятию решения первая декада мая подскажет Скорпионам, как лучше действовать в ситуациях, с которыми вы уже сталкивались, но каждый раз делали что-то не то и что-то не так. Поэтому не торопитесь прыгать с места в карьер. Внешне это может быть незаметно, но время сейчас играет на вашей стороне. Если у вас дело, постарайтесь действовать последовательно и не стремитесь во всем видеть негатив. А если возникают сложности с сотрудниками, не пожалейте времени и лично встретитесь с теми, кто вызывает у вас сомнения. Для скорпионов, работающих в организации, ситуация будет развиваться более динамично. В начале мая вы однозначно увидите возможность для альтернативного заработка. Лично вам могут пообещать либо поднять зарплату, либо это будет еще дополнительный заработок. Чтобы это действие произошло, держите руку на пульсе. Будьте настойчивыми, иначе ситуацию спустят на тормоза. В плане личных отношений старайтесь предугадывать действия своего партнера и Уделяйте ему как можно больше внимания. Начало мая не самый лучший момент для крупных приобретений в целом, а вот путешествие на уикенд может получиться очень даже интересным. А вторая декада мая будет для скорпионов чуть более спокойным периодом месяца. Здесь вам предстоит решать задачи строго по мере их поступления. Собственно, иного от вас никто и не будет требовать. Так что на рабочем фронте не накручивайте себя, а в сфере личных отношений не выдумывайте сами проблем, которых нет. Если у вас возникли разногласия с руководством, не спешите развивать конфликтную ситуацию. Хорошенько подумайте, нет ли альтернативы или, а, быть может, вы не во всем правы все-таки. Вам пойдут навстречу, но вы сами должны сделать первый шаг. Для семейных скорпионов в пределах семейного очага все сложится несколько иначе. Здесь или решите подойти первым, а, если решите подойти первым, то вряд ли вы добьетесь желаемого. Здесь нужна мотивация с обеих сторон, и шаги должны сделать оба. Так что будьте откровенны, но непримиримы. Если речь идет об одиноком скорпионе, то для вас а, Неверного варианта не будет, так что можете действовать тривиально или наоборот, сколь угодно нестандартно, все равно придете к желаемому результату. А середина мая – хорошее время для того, чтобы обратить внимание на свое здоровье, а заодно и на здоровье домочадцев. Третья декада станет для представителей знака «Скорпион» наиболее интересным периодом месяца. Сейчас дадут первые всходы те проекты, которые вы заложили в начале цикла. Так что готовьтесь собирать камни. Не тратьте слишком много времени на объяснения. Тот, кто действи... Тот кому действительно интересно, будет хватать все на лету и проявит себя. Относитесь осторожно к новым знакомствам Но старайтесь получить от них максимум Это может быть как информация, так и даже материальная выгода Не пользуйтесь другими людьми, но идите вместе с ними к победе И пусть в итоге каждый получит то, что заслужил В пределах семейного очага не отвлекайтесь на мелкие хлопоты Сосредоточьтесь на действительно важных для вас вещах не пренебрегайте вниманием к представителям младшего поколения, а со старшими ведите себя естественно и не старайтесь быть лучше, чем вы есть на самом деле. Заключительный период мая – это динамичное и в то же время откровенное время. Так что выигрывают те, кто руководствуется постулатами чести и морали. Наслаждайтесь жизнью, дорогие скорпионы, и не стройте далеко идущих планов. Май – это не лучшее время для этого. И далее, что же ожидает стрельцов, мои дорогие стрельцы? В мае вы активатор, и ваш активатор Ирида займет удачную позицию и скооперируется с, с Ророй, которая в обычном положении отвечает за упадок сил стрельца. В результате вы получите возможность достичь успехов буквально в любом проявлении, на любом направлении, вам будут помогать со стороны, причем как известные вам людям, так и покровители, о которых вы пока не знаете и, быть может, не узнаете никогда. Но на все эти подковерные нюансы не стоит обращать слишком много внимания, если у вас свой бизнес, Просто делайте свое дело. Месяц удачен для вложений, инвестиций, финансовых операций как таковых. Если вы работаете в организации, не спешите, повышайте квалификацию и рассчитывайте на новое место. Вложенные усилия обязательно окупятся. На любовном же фронте вероятны постоянные происшествия, перемены, возникновения спонтанных ситуаций и прочие труднопрогнозируемые моменты. Оставайтесь с собой и не отступайте. Это ваше время, мои родные стрельцы. Первая декада мая для представителей знака «Стрелец» будет интересна в первую очередь уникальным опытом. Те, кто имеет свое дело, заметят что-то важное, причем в той области, на которую вообще не планировали ранее опираться. Я рекомендую вам внимательнее относитесь в этот период месяца к периферии и не пренебрегайте мнением сотрудников самого низкого звена. Те стрельцы, кто трудится в коллективе, могут рассчитывать на повышение, однако придется поработать активно и упорно. Оставайтесь в офисе после трудового дня, берите работу на дом, привлекайте коллег, то есть делайте все, что посчитаете нужным, но станьте лучшим из лучших. Вас заметят, а если этого и не произошло сразу, то откроются новые возможности. Попробуйте судить непредвзято. Не откроется, не увидите, они откроются, но может быть вы что-то не увидите в мае, вы обязательно это увидите позже. Поэтому пользуйтесь этим моментом, действуйте, обязательно получите свои результаты. Свободные стрельцы, не состоящие в отношениях, могут просто наслаждаться жизнью. Сейчас будет происходить много интересного. Знакомства и даже мимолетные романы почаще выбирайтесь из дома, но не, не отставайте от друзей. Развлекайтесь вместе с ними, игнорируя предложения со стороны. Семейные же стрельцы будут просто счастливы, а заботы лишь укрепят отношения со второй половинкой. Вторая же декада мая жизни многих стрельцов произойдет что-то важное, а скорее всего это будет целая череда событий. Готовьтесь, мои родные, к тому, что вам предстоит принимать кардинальные решения в отношении собственных родственников. Если не уверены, спросите совета, но не откладывайте ситуацию. Время сейчас играет против вас. С точки зрения материальной прибыли середина месяца будет даже удачнее его начало, так что если собрались рисковать, делайте это именно во второй декаде месяца. стопроцентных гарантий вам никто никогда не даст, но я э, вам гарантирую, что звезды действительно вам будут благоволить, остальное в ваших собственных руках. В личных отношениях ни в коем случае не провоцируйте вторую половинку, будьте внимательными и не останавливайтесь на половине пути. Для представителей вашего знака, не состоящих в отношениях, справедливы все те же рекомендации, что и на первую декаду. Не ограничивайте себя сверхмеры. Помните о том, что жизнь без удовольствий лишает нас слишком многого. Третья декада мая для представителей знака «Стрелец» будет уникальна тем, что позволит успеть сразу на нескольких фронтах сделать максимум. Если говорить про отношения, то для свободных стрельцов, не состоящих в отношениях, это указывает, имеет прямую трактовку. Но забудьте...